Он говорит, пилигрим, странник я в мире вечном. Я говорю, хрен с ним, ну и с тобой, конечно. Он говорит, ай да, завтра бродить по свету. Я говорю, ерунда, ничего там хорошего нету. Он говорит, я клон, кибернетический разум. Я говорю, фуфло, и это заметно сразу. Ну ты, говорит пилигрим, в натуре, бразильский филин. Выйдем, поговорим, вышли поговорили.